Привет, сегодня очередное видео про криптовалюту eGold и вот меня смотрят разные люди, некоторые не нуждаются в таких баунти программах, а некоторые наоборот очень часто пишут, а где в интернете вообще без вложений и особо каких-либо усилий заработать. И вот в криптовалюте eGold выдается такая возможность. Если мы переходим на сайт eGoldMoney.com, ссылку на него я оставлю в описании, то мы видим. По центру сайта сразу такую надпись, которая плавает, проводятся акции. А мы сюда переходим. И можем наблюдать некоторое количество акций, которые на данный момент проводятся на этом сайте. Сейчас мы с вами все их подробно разберем. Всего у нас получается, выходит 5 акций. Первая акция это максимальный G. 5 победителей, получивших максимальный G, получат по 10 тысяч монет. Также мы можем перейти и почитать условия акции, в чем они заключаются. Количество монет на кошельке участника акции должно находиться в интервале на момент подведения итогов от 100 до 110 монет это сделано для того чтобы уравнять шансы всех участников потому что чем больше у вас баланс тем меньше иксов у вас будет отображаться на момент подведения итогов а это там 26 на вебинаре все это будет дело происходить и оглашение результатов у вас на кошельке должно быть от 100 до 110 монет как это примерно будет у нас выглядеть вот мы видим кошелек на нем 99 монет почти что 100 что чтобы посмотреть свой G мы просто берем нажимаем вот эту шестеренку с ключом разводным или гаечным тут уж как вам удобно и видим что доход в год 418 иксов вот это в принципе и есть мое значение g коэффициент g означающий во сколько раз будет прирост дохода в год по отношению к текущему балансу чтобы повысить этот коэффициент вам нужно приглашать людей вот мы видим на этом кошельке в первой линии 15 людей эти 15 людей пригласили еще 7 людей они у меня уже во второй линии и эти семь людей пригласили шестерых и они у меня стоят в третьей линии всего три уровня реферальной программы общее количество людей 28 человек собственно от этих пользователей система даст мне вознаграждение за год 41 восемь монет и исходя из моего текущего баланса это 418 иксов чем больше людей вы приглашаете тем больше будет Будет этот коэффициент. И понятное дело, что по доходности мы тут видим, что в первую линию выгоднее всего приглашать, потому что мы получаем 50 процентов от заработка наших приглашенных. Еще раз напоминаю, чтобы ни у кого не было каких-то недопониманий, мы не забираем у наших приглашенных доход, они зарабатывают вот 200 процентов в год. А нас система вознаграждает половины от этого заработка 100%. Вот на данный момент каждый месяц идет усложнение от добычи монет, добычи майнинга. То есть и у наших приглашенных остается 200% и нам система дополнительно бонусом еще сверху дает 100% за то, что мы познакомили человека с этой криптовалютой. Условия номер два: монеты на кошельках приглашенных должны быть преимущественно куплены во время проведения акции через P2P более 50 процентов то есть чтобы не было, наверное, никаких накруток, монеты должны быть они переведены с вашего одного кошелька на ваш нижестоящий, стоящий. Вы там купите 100 тысяч монет, поставите под себя и скажете, вот я такого человека пригласил. Все должно быть натурально, это должны быть живые реальные люди, которых вы пригласили и которые где-либо приобрели монеты. Ну, в принципе, вы тоже сами можете им их продать через P2P, тут никаких сложностей. Думаю, ни у кого не возникнет. И третье условие: кошельки структуры паровоз и e gold не могут участвовать в акции. Да пароводе eGold идет такая система что они друг под другом выставляют кошельки поэтому вот пунктом 3 исключили данную команду из этой акции также предлагают посмотреть плейлист и построить свою майнингу и ферму криптовалюты eGold используя вашу реферальную ссылку я также по данным роликам ставлю ссылки на полезные видеоролики ссылки на полезные ресурсы так что переходите изучайте смотрите в принципе довольно неплохо и смотрите Мало того, что можно выиграть в этой акции, 5 счастливчиков получат по 10 тысяч монет а по текущему курсу. Вот давайте посмотрим, мы сможем слить 10 тысяч монет, давайте выберем прям 10 тысяч монет, это 3700 рублей, 3700 рублей. Вы можете получить бонусом по этой акции. Так мало того, что вы получите 3700 рублей, так еще и ваша команда, которую вы построите, она вам будет приносить уже пассивный доход после того, как вы ее построите, что тоже довольно неплохо. Вот на этом кошельке 41 41000 монет в год без каких-либо моих теперь дополнительных действий. Вот мы берем 41 монет и получаем 15 тысяч вот просто ни за что просто за то что когда-то я сделал определенные действия и теперь вот такая вот сумма прилетает на пассивном доходе а если вы еще последнее время наблюдали за биржей призмекс то мы видим что курс подрастает и он буквально вот за неделю за две на глазах вырос на 10 копеек а когда курс будет если вдруг такое случится по 50 копеек то это уже 20 тысяч рублей а если до рубля дойдем то вот вам 41 тысяча, я уже боюсь представить, что будет, если курс будет 10 рублей, это, извините меня, 410 тысяч рублей в год а если мы их разделим на количество месяцев то мы увидим 34 166 рублей в месяц это средняя зарплата, наверное, в России. Вот в регионах, если брать, и то не везде такая зарплата будет. Поэтому тут ваши возможности они не ограничены. Стройте структуру, стройте миллионную структуру и будете получать неплохой пассивный доход. Давайте перейдем к акции номер 2. Ну и заполняем таблицу. Тут в принципе все понятно, все написано. как зовут ваша почта ваш коэффициент g напоминаю что коэффициент g это вот это x418 на данном кошельке давайте перейдем к акции 2 я рассказал о и e gold 20 монет за одно сообщение в интернете с вашей реферальной ссылкой напоминаю что видеоролик о том как создать реферальную ссылку будет находиться в описании переходите смотрите трем победителям оставившим максимальное количество комментариев выплачиваются суперпризы. первое место 5000 монет, потом 3000 монет и 2000 монет. Ну и так, напомню, за каждый комментарий 20 монет. Переходим по ссылке читаем условия, которые в принципе тоже довольно простые. И также я вам оставлю в описании под этим видеороликом ссылку на вебинар, который проходил на канале Криптовалюта и gold там эти акции тоже разжевывались. А вот тут вы можете это все более конкретно почитать и по моему опыту. По опыту, который я наблюдал у других людей, многие участники неплохо так на этих акциях зарабатывают, оставляя реально вот за месяц там тысячи комментариев, и это только за каждый комментарий выплата по 20 монет, это уже вот за тысячу комментариев 20 тысяч монет. И плюс еще самые работящие участники, они будут вознаграждены пятью, тремя и двумя тысячами монет, естественно. Количество комментариев тут тоже не ограничено, и вы в принципе можете оставить там и тысячу, 10 тысяч и 100 тысяч комментариев, если у вас в принципе будет такая возможность и желание. Так что акция тоже довольно хорошая, никаких особых навыков, кроме как умение пользоваться интернетом, клавиатурой, если в телефоне, то телефоном вам не требуется просто берете пишите комментарии чтобы они всем подходили под условия этой акции и далее когда акция завершится вы получите свои вознаграждения если все условия будут соблюдены а давайте перейдем к третьей акции это видео и в принципе даже вот этот видеоролик который я снимаю я буду отправлять на вот эту акцию тут получить можно от 500 до двух с половиной тысяч монет за ролик который будет по времени от 3 до 10 минут насколько я помню да такие условия акции в конкурсе участвуют видеоролики набравшие 100 просмотров и 20 лайков акция действует 17 февраля до 25 марта 2022 года включительно то есть в эти обозначенные даты должен быть загружен видеоролик видео выкладывается на вашем канале видео от 3 до 10 минут под видео должно быть вот такое вот описание в принципе криптовалюта свою реферальную ссылку сайт и такие хэштеги. Эти теги а, хотите оставляйте под видео, под видео больше трех тегов в принципе нет смысла оставлять. Остальные теги просто берете, копируете и в соответствующий для этого раздел, вы как автор ютуба, если будете делать ролик, этот раздел при загрузке видео увидите. И в названии видео должны быть хэштеги майнинг на телефоне и e-gold. В принципе все довольно тоже просто. Видео выполнившие все эти условия, на момент подведения Введение итогов награждается подарком в 1000 монет. За каждый плюс 200 просмотров премия составляет еще 500 монет. Максимум 2500 монет за видео. И тут мы видим, что 1000 мы получаем, если ролик набирает 100 просмотров и 20 лайков. В принципе, это задача выполнимая, осуществить ее не так уж и сложно. И дополнительные 1500 монет можно получить, если еще там добавится к вам 600 просмотров. То есть, если в итоге на видеоролике будет 700 просмотров и 20 лайков, то вы за каждый видеоролик получите 2500 рублей. Тоже довольно хорошая акция. Количество видеороликов, насколько я вижу, тут не ограничено. Вот даже темы предлагаются, на какие можно записывать видеоролики. Можете предлагать даже свои темы. Вот реально каждый день можно снимать по видеоролику. Это 30 видеороликов. Если каждый из них получит по 2500 монет, то мы увидим 75 тысяч монет. Это ли не мотивация, чтобы начать записывать видеоролики? И тут мы видим, что 75 тысяч монет даже по текущему курсу мы можем продать уже за 27 тысяч рублей. А это и есть средняя зарплата в странах СНГ. Даже давайте так, не будем про одну Россию говорить, а то найдутся люди которые, может, увидят в этом какие-нибудь оскорбления. Я нахожусь в Беларуси. И у нас, на самом деле, вот это около 400-500 долларов. Это средняя зарплата считается в Минске. Если мы возьмем регионы, вот Витебск, это мой родной город, то я думаю, что там что там тоже около 300 400 долларов это средняя зарплата и далеко не у всех к сожалению она даже доходит до таких цифр и видим также что первое место победителем у которых будет максимально на 25 марта количество просмотров плюс количество лайков плюс количество комментариев показатели суммируются выплачивается дополнительное вознаграждение от 2 до 6 тысяч 3 человека получат дополнительные вознаграждения итоги акции будут проводиться на субботнем вебинаре 26 марта 2022 года на youtube канале и ссылка на youtube канал в случае сомнений в реальности просмотров вы обязаны предоставить подтверждающие скриншоты скриншоты о статистике откуда у вас пришел трафик и всякие другие данные которые у вас могут попросить так что ребята ролики не накручивайте тем более что youtube а к этому не очень хорошо относится и потом ваш канал попадет в бан и вообще никому а не будет показывать ваши видеоролики с этой акции мы тоже разобрались у нас еще осталось две акции я купил больше пяти тысяч монет и e за эту неделю первое место плюс 3000 монет потом второе плюс 2 и третье плюс 1000 монет но на самом деле Сама акция заключается в другом. Акция действует, как и остальные, с 17 по 25 марта, 17 февраля. Условия акции. Приобрести 5000 монет e gold на бирже Prismax. Ссылочка на биржу а, тоже полагается. Вот куда она вас приведет. Монеты после покупки либо отправляются на депозит, это на самой бирже призмакс есть депозит и e gold. я тут сейчас не авторизирован, вы когда авторизируетесь у вас будет надпись депозит или выводится на личный кошелек. До окончания акции монеты с указанного кошелька не передвигаются, то есть купили, положили к себе на кошелек и в другое место никуда больше не двигаем. Покупки засчитываются понедельно, неделя считается от нуля, а понедельника до нуля понедельника за покупки в течение недели на общую сумму больше 5000 монет победитель получает 500 монет в подарок то есть 10 процентов за каждую неделю вам дают и максимум мы видим 2000 монет за акцию то есть можно принять участие в течение четырех недель каждую неделю приобретать по 5000 монет и 2000 монет за акцию вы получите и если вдруг вы займете одно из призовых мест будете среди тех Тех участников, которые приобрели больше всего монет, будете находиться в тройке, получите соответствующую награду 3, 2 или 1000 монет. А многие спросят, а как такое может быть? Все в принципе в равных условиях, будут приобретать по 5 монет, а как будем решать, кто на первом, кто на втором, кто на третьем месте, а кто на пятнадцатом? Все не так. Люди могут покупать и 5, и 6, и 10, и 20 тысяч монет, но по акции они получат вот эти 10% дополнительных 500 монет только от 5000. То есть надо купить больше 5000 монет в течение недели и получите 500 монет в подарок. А сколько это монет будет ровно 5000, или 50, или 500 тысяч, это уже не особо важно и не повлияет на вот эти подарочные 500 монет, но повлияют на распределение призовых место для дополнительных подарков, а именно 3, 2 и тысячи монет. Тут в принципе тоже все довольно просто, таблица, все вопросы простые, никаких дополнительных вопросов я думаю у вас не вызовут. И акция за репост в ВК, получи 5000 монет Еголд. E Розыгрыш 5 призов по 5000 монет за выполнение 4 условий акции. Давайте перейдем и посмотрим, а что же это за 4 условия акции. И тут мы попадаем сразу в группу ВКонтакте, на которую естественно желательно подписаться. И мы видим акция репост в ВК. Розыгрыш 5 призов по 5000 монет Еголд, e делай репост и выполни условия акции. Участвуй в розыгрыше 5 призов по 5000 монет Еголд. E это просто, жми лайк и сделай репост к себе на личную страницу в ВК, при репосте добавь текст ниже. Зарабатывай на рекламе монеты и gold, это майнинговая ферма в вашем мобильном телефоне. То есть вот этот вот текст нужно добавить. Далее второй пункт, подпишись на группу вконтакте, напиши комментарий под этим постом, закрепи пост у себя на личной странице до окончания акции. На вашей личной странице должно быть не менее 20 друзей. Определение победителя. С Среди выполнивших условия акции будет проводиться в субботнем вебинаре 26 марта 2022 года на YouTube-канале. Победитель будет определен рандомно, количество репостов от одного участника не ограничено. То есть вы можете в принципе со всех аккаунтов, которые у вас есть в ВКонтакте, сделать вот эти самые репосты. И вот мы видим, что на самом деле пока что только 4 репоста сделаны, и вот я если сделаю сейчас 5 репост... На своей стене выбираем. Мне нужно сделать, конечно же, мне нужно сделать вот этот вот текст. Мне нужно скопировать. И мы делаем этот репост со вставленным текстом. Только тут надо указать нашу реферальную ссылку. Я захожу к себе в кошелек, копирую свою реферальную ссылку и вставляю ее вот так сюда. Только вместо буковки W мы добавляем букву R. Это и будет наша реферальная ссылка. И жму «Поделиться записью». Теперь я перехожу на свою страницу и смотрим, запись появилась. Все, что остается мне сделать, это закрепить эту запись и ждать результатов конкурса. И на самом деле, пока что у меня шансы на победу аж 20%, потому что всего 5 участников сделали репост к себе на страницу «Конкуренция» довольно таки небольшая также друзья переходите делайте репосты это в принципе не сложно 5000 монет но за это можно получить чистая халява ну как по-другому и не назовешь. Вот такие вот пять акций мы с вами посмотрели, по 5 акции даже не надо ничего заполнять, просто переходим, делаем репост, закрепляем у себя его на стене, и дело в шляпе. Остается ждать 26 марта и приходить на вебинар, ссылка в каждой анкете, в принципе, на него находится, вот этот вебинар тут будет проходить, и ждать оглашения списка победителей. И вообще будут подведены итоги на этом вебинаре, А количество участников которые поучаствовали в акции и о суммах которые будут выплачены всем по итогам акции переходите вот мне будет очень интересно сколько за месяц люди заработают вот с довольно такие несложные действия потому что если мы вспомним подобные акции которые проходили при продвижении криптовалюты призм то то там, я помню, суммы были хорошие, и люди, которые не в теме, просто наблюдали за этим со стороны, они просто не могли поверить, что за такую неквалифицированную, давайте даже назовем ее так, работу, можно было получить хороший гонорар. Хотя многие ходят каждый день на работу и зарабатывают намного меньше. А тут с минимальными навыками, сидя дома, уделяя там не более пару часов в день, можно было получить такие бонусы. Напоминаю, что все полезные ссылки вы найдете в описании. Переходите, участвуйте в акциях. Это хороший способ получить криптовалюту без каких-либо вложений. У меня все.